значит, это не для всех. Я говорю, почему? Я варю постель пастель постирала, положила пока у себя паузную вот и постирала, ну, Каждый день с белоснежной улыбкой студия косметического отбеливания зубов The Smile проведет безопасное и эффективное отбеливание зубов всего за 3400 рублей. Для вас акции и скидки в в инстаграме The Smile NKB. Респитабельный уральский финансово юридический колледж Институт альтернативы ЕГЭ Открылся супермаркет одежды и обуви из Европы SECON. Мегахенд. Более 1600 квадратных метров. Рядом с БЦ Высовский. Удобный поиск авиабилетов на сайте book.travel Идеально спалансированный недобо-музыкальный коктейль темный бомб, альтернатива и пьянящий сексуальный вокал Голые эмоции и обнаженные чувства и колонбост, гранжи и неоднократных номинантов грэмми на сцене телеклуба Аристократы альтернативного со всеми хитами. И новой Подробности о необычная профессия. У нас в гостях сегодня ловец акул. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, и первый вопрос. Скажите, у вас несчастные случаи на работе были? А, нет. Подождите, а это? Что? А это? А это у меня руки нет. Ну хорошо, а, расскажите мне немножечко поподробнее о вашей профессии. Так, лучше всего акул ловить на руку. Да-да-да, вот так вот опускаешь руку в воду, а здесь пистолет. И что, много акул вы так поймали? Нет? Is <laughs> Галя, тебе надо в больницу сходить, у тебя не прошло. Может, это инфекция такая. Проща, вся задница в Галя, у тебя только на заднице сверху сеть или еще где-то? Мы не будем об этом. Как не будем? Это же серьезно что, что Еще сбоку, вот на спине, слева. А внизу вербинок нету? Нет. А это у тебя так и было, пока ты планируешь? Слушайте, настало время о справедливости да. поговорить. Серьезно, вот в мире все несправедливо. Врачи, милиционеры, милиционеры... На спине жил, позже появилось. Гринпис едят беглочные... Ну, ты видишь масло от дерматита, от этого... Дерматического а... дерматита. Ну, а... Психологи страдают от того, что... Или против... сказали, что может даже через 10 дней не пройти. Скажите, разве он спролюбил? Тебя увозят пьяные менты. Что это такое? Когда, магазин работает, когда умер, в гуглотуре в магазинах. Когда в гуглотуре в магазинах. В среде нарушение называется герматика. Ты работаешь проституткой. Если сын, то это где-то не действует. Разновидность герматика. Некоторые женщины нет. Папа и мама с синяком в школу все равно ты я идешь. Очень несправедливо. Почему, девочита приезжай, приезжая я раздетая девочита. от клевой телки, приходит, когда ты Что тоже раздетый, я? но дома у некрасивой. Да не здесь справедливо, сказать. когда всю ночь пишешь на асфальте своей девушке, дорогая, я люблю тебя, она утром звонит, говорит, прикинь, какие-то дебилы, ночью весь асфальт изрисовали. Разве справедливо, вот, когда ты пьяный зимой пошел с друзьями по-маленькому, и Юра уже написали свое имя на снегу, а ты, сука, и на не успеваешь. <реш> Очень несправедливо. Разве справедливо, что у 80% мужчин ни разу в жизни не было трезвой женщины на Новый год? Разве справедливо, что Тима жив, а Александр Сергеевич Пушкин нет? <решили> а <решили> вот когда <решили> А, Вчера спрашивала, сегодня, а, сегодня спрашиваю. Присутствуют аплодисменты. Я объясню, с папой какие разговоры нормальные. Вот с папой. Я давно хотел кое-что вам рассказать. Все но сегодня Нет, Это Прямое не связано с вами напрямую. Это связано с Гариком Харламовым. Дело в том, что он очень непунктуальный человек, когда дело касается съемок. Он всегда опаздывает. И когда ему звонишь... У него есть специальный диск с у московских пробок. Он его ставит и говорит, я еду уже, я в пробки, но сам спит в это время. А, так вот, однажды а, вашу программу пригласили... Тебя понимать, меня обсуждать, меня обсуждать надо. Давай мы с тобой разойдемся, ты моего неприятного лица просто больше никогда минуту. не увидишь. Ну, хорошо, я... Ставишь. Я могу это обеспечить. Гарик, Гарик, Отказаться жить с тобой. Ири нравится, особенно в моей комнате и на кухне. Устраивала, то что ли, расставляла тут все. Плов так... с... на груди, где в каком невидимом, невидимом бою а ранены не они не боюсь, сказать, за любовь свою, за мечту свою обиду затая дает как мираж мечта твоя Вторяют губы как бреду больше не приду больше не приду больше не приду, больше не приду. Снегири-нигири улетят и не поймаешь. Снегири-нигири не замолишь, не заплачешь. И мечты такие улетят и не поймаешь. снегири гири, ты же знаешь, ты же знаешь. Он пришел навстречу для того... Папой, чтобы. В сторону смотрел, стая снегирей, сорвала светвей, улетела прочь. У -у -у -у. Почему так вышло? Почему? Правда не похожа на мечту. Сказал тебе, будто на земле больше нет любви, больше нет любви. Снигири, нигири улетят, и не поймаешь, снигири, нигири не замолишь, не заплачешь и не